пожалуйста как избавить близкого человека от игрозависимости делайте так смотрите нужно представить своего близкого человека будто он маленький ребенок раз потом попробуйте представив его маленьким ребенком почувствовать к нему тепло чувства хорошие и похвалить сказать ты мой зайчик ты мой маленький ты мой хороший ты моя золото и после этого и рядом с ним представить или вспомнить этого гиганта мысли которым он является сейчас то есть игра мана зависимого человека представить его скривившимся таким нервным бешеным и так далее и сказать я знаю этого и я этого люблю после этого обвести этого человека как я обучаю в школе поставить защиту со словами Махумха если вы ученик школы то тогда вам это доступно и после чего и после чего запечатать со словами махом хахри а того нужно прогонять говорит да пошел ты, а ну пошел ты я тебя ненавижу пошел нафиг ты там чудовище чему божества и сдувать его ты не мой сын пфф, я тебя не знаю а ты вот мой я тебя люблю ты мое солнышко там и так далее то есть первое разделение второе тот который настоящий который был маленький даем ему силы внутренние тот которого ненавидим отгоняем после того когда этот которого ненавидим отгоняем можно представить, будто отгоняете мечом, отгоняете факелом, отгоняете свечой, отгоняете еще чем-то, это помогает.